Всем доброго дня и ночи, вы на YouTube-канале Мир Дерево. Сегодня хотим рассказать о наших новинках, которые появились у нас в магазине Мир Дерева Profi and Hobby. Это деревянные буковые и железные подстолья. Любой стол состоит из двух основных элементов столешницы и ножки, так называемые подстолья. Опора должна быть устойчивой и надежной и гармонировать с общим дизайном помещения. Подстолья бывают деревянные и металлические. И у каждой из вариантов есть свои преимущества. Если вы хотите создать атмосферу комфортного и уютного кафе, либо подчеркнуть стильный дизайн домашнего интерьера, помогут красивые деревянные подстолья для столов. Дерево обладает уникальным внешним видом и автоматически повышает презентабельность интерьера. Даже если за деревянное подстолье придется заплатить больше, чем за металлическую конструкцию, затраты того стоят. Вы получите статусную мебель, прочную и долговечную. Выгодное отличие мебели из дерева – натуральные цвета. Это может быть темный венги или выбеленный дух. Любой вариант гармонично дополнит интерьер. Если сложно выбрать деревянное подстолье для стола и решить, что купить, массив круглого или квадратного исполнения, вам помогут наши менеджеры. Озвучьте свои пожелания, и наши специалисты предложат вариант с учетом вашего бюджета и стилистических предпочтений. А вот что касается изделий из металла, они отличаются высокой прочностью, способствуют выдержать серьезные нагрузки и повреждениям. Такие столы у нас заказывают владельцы ресторанов и кафе с летними террасами. Металлические подсоли требовательны в уходе и позволяют легко перемещать мебель. Для жилых помещений металл часто используется в квартирах и домах, оформленных в стиле хай тек и модерн. Особенно красиво смотрится фигурное основание для кухонного стола круглого обеденного. Выбор зависит от бюджета и назначения. Есть варианты для жилых помещений, кафе, баров и ресторанов, а также дачных домов. Всем всего доброго. До скорых встреч на нашем канале. Не забывайте подписываться на канал. Ждем вас снова.